Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Волкон и я, Вичезар. И сегодня мы с вами поговорим о Масленице. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. А какая же суть данного праздника? Праздник назывался Веста. Так вот, смысл этого праздника в том, что 21 марта в день весеннего равноденствия идет переход или уходит зима Марина и приходит веста весна. В данный день 21 марта в 6 часов вечера по славянскому календарю, когда начинается следующие сутки, ставятся два столба, на которые устанавливаются подносы. И вокруг этих столбов складываются дрова. Это в обрядовой части, дабы первую часть проводить марену вторую часть встретить весту затем устанавливаются на один столб поднос с ладьей а на второй столб вешается круг такой ну колесо обычное приготовить нужно красные ягоды красные ягоды это клюква малина клубника это олицетворение крови нашей четыре девушки Покров Марены несут и встают вокруг первого столба. И посолонь идут с этим покровом, покровом в виде плаща Марены. Остальные участники встают во второй круг и идут коловрат Вот эти два движения, соединяющие людей с миром праве с миром богов. И вот это вращение дает поток энергии, который помогает уйти морене и после этого каждый кладет от сердца в ладью вернее на поднос кладутся как раз ягоды красные а в саму ладью нужно положить по три блинчика вот у каждого из участников этого праздника по три блинчика и в один блинчик нужно положить снег и завернуть его во второй блинчик нужно положить мед и завернуть его. А третий блинчик нужно дунуть на него. И вот эти все три блинчика кладутся в ладью, каждым из участников. И после этого накрывается покровом марены. И вот выжигается вокруг столба костер. И с кродным, это называется крода для марены, и с огнем, все наши горести и печали вместе с Мариной уходят в ее чертоги. Марина – это богиня покоя, и она как раз дает отдохновение душам человеческим. А уходя в это время, во время праздника или перехода к весне, она забирает с собой все наши горести и печали. Участники праздника переходят ко второму столбу, на котором висит колесо, как олицетворение солнца. Вокруг столба складываются дрова. После этого выжигается костер вместе с колесом. И каждый из участников от сердца прикладывая к сердцу и наговаривая на ягоды и блины, кладет в костер дар свой, дабы соединить душу свою с миром наших предков. И когда этот костер горит, то все участники идут по залонь, и женщины звонкими голосами призывают весту. После этого берется еще одно колесо, обматывается паклей, выжигается и на оси Мужчины закатывают это колесо в гору, как символ восхода света и соединения в душах людских со светом, с весною. А затем каждый от души ленточки цветные вешает на дерево, завязывая бантики, дабы открыть себе путь в это лето и соединиться с богами. Вот смысл данного праздника Весты. Следует сказать как раз о современных представлениях о празднике Масленица. Вообще люди забыли, что это такое. И вот то, что они делают, когда чучело наряжают и сжигают чучело, это они сжигают, получается, богиню, богиню Марену. Это совершенно неправильно, потому что сжигать надо покров ее, который Накрывает она землю, дабы отдохнула природа, люди, души отдохнули. Поэтому, люди, учите историю, соблюдайте праздники. А праздник — это соединение с божественной энергией. Пра, которая называется, которая в нас должна жить, пробуждать совесть. И жить мы должны по совести. Уважаемые друзья, наш соратник Артем ведет свой блог в Инстаграме, где рассказывает о своем миропонимании, о раздельном сборе отходов, о том, как устроить свою жизнь и много-много другого полезного, что он подчеркнул на наших семинарах, узнал при нашей совместной жизни, при нашем совместном труде. Так что подписывайтесь, задавайте вопросы, делайте комментарии, и наш соратник Картем вам обо всем расскажет и ответит. Еще бы хотел сказать а, о Летоисчислениях. У нас у траверов инглингов и вообще у предков наших был свой календарь, который рассказывал о тех событиях, с которых начиналось летоисчисление. Сегодня 7529 лето от сотворения мира в звездном храме. Сотворение мира в звездном храме это подписание договора между Асуром князем Славянским и Ариманом князем Китайским об окончании войны и подписании мира. После этого разделили два мира. Мир народов желтых и мир народов белых. И вот стеночку китайскую провели, когда был введен первый календарь Юлием Цезарем. И, естественно, назвали этот календарь Юлианским календарем. То есть с 1 января 45 -го года до нашей эры стали летоисчисления вести от Юлия Цезаря. В 325 году по решению императора Константина был создан собор для того, чтобы весь христианский мир перешел как раз на юлианский календарь. Но, кстати сказать, в то время еще не было вообще-то христианского мира, как такового, который мы сегодня видим, Католическую церковь, там, православную церковь, различные течения, как-то протестанты и, и прочее. И в то же время несколько лет исчислений использовались. От сотворения мира, от эры Диоклетиана и от эры сотворения Рима, ну и в то же время от Юлия Цезаря. К концу V века нашей эры назрела необходимость введения единого календаря в Европе для ведения летоисчисления. И по решению отцов-основателей христианства было поручено Дионисию-младшему, аббату, провести исследование, когда же был все-таки рожден Христос. Он после многих вычислений, из изысканий, пришел к выводу, что 521 год назад от того, как ему поручили, был рожден Христос. После этого отцы церкви посчитали, что это не очень правильно и спрятали его изыскание практически на тысячу лет. Но, тем не менее, значительное отставание во времени пришлось нивелировать чем-то. И отцы римско-католической церкви в XVI веке начали приходить к мнению, что нужно что-то менять в летоисчислении. И папа Григорий XIII в период 1572-1582 год поручил преобразовать, как раз летоисчисление, чтобы устранить вот это рассогласование в 14 дней. И с того момента Булы вел как раз то летоисчисление, которое стало называться григорианским. Но большевики Вели как раз Григорианское лето, но церковь наша православная, русская православная церковь считает все праздники по юлианскому календарю, это надо вот иметь в виду. Все, что мы сегодня имеем, это искусственное насаждение тех элементов истории, которые у нас были и которые не соответствуют по большому счету той исторической правде, которая есть. Потому что ученые не используют сведения, изложенные в древних манускриптах, изложенные в традиции той же православной, староверческой, не используют ведическую традицию. Но если бы наука историческая учитывала все факты, которые известны, тогда бы выстроилась логическая цепочка тех событий, которые происходили, в давние времена и которые привели к тем событиям, которые мы сегодня наблюдаем. А то, что мы сегодня наблюдаем, вы можете посмотреть в наших роликах, которые мы ранее выпускали, о той духовной деградации, о тех событиях, которые привели к этой духовной деградации. И то, что ныне происходит, оно закономерно, потому что это события, которые заслужили те люди, которые сегодня живут. На этом разрешите с вами попрощаться, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы. Всего хорошего. С вами был Вичезар и Вести Валкон.